Подобрать подходящую аудиторию для медийной рекламы в Яндекс теперь можно не только по профилю пользователя или ключевым фразам. Новый таргетинг помогает продвигать ваши продукты, ориентируясь на тематику видеоконтента или страниц, которые просматривают пользователи. Привет, я Мария и это Новости Digital. Если вы понимаете, какой контент интересен потенциальным клиентам, им можно показывать рекламу на ресурсах, которые тематически перекликаются с вашим продуктом. Например, разместить рекламу нового соуса внутри ролика о кулинарии или предложить горнолыжное оборудование тем, кто просматривает сайт о спорте и активном отдыхе. Таргетинг по жанрам и тематикам помогает охватить подходящую аудиторию даже в тех случаях, когда это сложно сделать привычными способами – по социально-демографическим, поведенческим и другим признакам. Например, если браузер или сам пользователь удаляет файлы куки. Если пользователь новый, о его интересах еще ничего не известно. Или когда он посещает страницы в режиме инкогнита. В таких сценариях полезна опираться не на характеристики пользователя, а на тематику контента, который он просматривает в конкретный момент. Новый таргетинг помогает решить эту задачу и увеличить охват. Как это работает? Условия показа по жанрам математикам тематикам доступны в медийных компаниях в баннерной и видеорекламе. Таргетинг работает при размещении в видеоконтенте или на веб-страницах. Для разметки текста и видеоконтента Яндекс использует технологии машинного обучения и компьютерного зрения. Одна нейронная сеть предсказывает жанр и категорию ролика по его названию и описанию, другая — по последовательным кадрам. Модель постоянно дообучается по новым реальным данным. Это помогает улучшать технологии и дает высокую точность разметки по всем категориям. Как настроить? Шаг первый. При выборе аудитории в медийной компании задайте условия показа жанра и тематики. Таргетинг по жанрам и тематикам работает независимо от показа по профилю пользователей. Выбрать оба условия одновременно не получится. Шаг второй. В списке жанров и тематик выберите наиболее интересные вашим клиентам. Например, если вы рекламируете косметические продукты к категории красота и здоровье», можно добавить шопинг и покупки а в тематике жанра кино выбрать мелодрамы. Тематики в списке пересекаются по оператору «Или». Чем больше категорий вы выбираете, тем полнее охват целевой аудитории. Узнать ориентировочное количество пользователей, которые смогут увидеть вашу рекламу за неделю, поможет прогноз охвата. Он учитывает выбранные жанры, тематики и другие условия. Чтобы оценить отдачу от рекламы с помощью нового условия показа, используйте срез по жанрам и тематикам в «Мастере отчетов». Успешных вам рекламных кампаний!